из жизни Владимира Вольфовича, с которым мы все последние 30 лет шли рядом по политической жизни, хотя люди абсолютно разных взглядов. Человек с большого темперамента, энергии, он по убеждениям монархистский не скрывал это. Я отставил и буду отстаивать социалистические идеалы советскую власть, которая была вершиной нашей цивилизации. Еще когда Думы не было, я ему помогал выступить на заседании Верховного Совета, где он излагал свою точку зрения, довольно энергично критиковал ельцинскую политику. Мы вместе с ним здесь вели бесконечные беседы и настаивали на том, чтобы Остановили Чеченскую войну, которая развязала Ельцинской комарилия. У него были свои подходы, Мы 30 с лишним раз предлагали мирно решить эту проблему. Тогда сформировали комиссию и остановили эту воровость. Я наставил на изменение курса, он поддерживал проводимую Ельцином политику, но после дефолта... Когда возник вопрос о массовой безработице и развале всей экономики и финансовой системе, я ее убедил в том, что нам надо вместе сформировать правительство национальных интересов, Владивая Примакову, Мастыкова и И хотя он антикоммунист под взглядам, он активно поддержал не только это правительство, и первые четыре довольно ответственные меры, которые остановили и бегство капиталов, и позволили работать с заводом, фабриком и коллективным хозяйством на земле. У нас был совершенно разный взгляд с ним на предмет, что делать дальше. Мы настаивали на импичменте Ельцина, он яростно защищал его политику, хотя после этого не раз говорил о 90-х, как лихих, грязных, воровских и тому подобное. Мы поддержали вместе с ним... Первое послание президента Путина, которое утверждало необходимость сильной экономической, социальной политики, укрепления государственности. Он был разный подход. Она ставила на социализацию жизни. Он укрепление тех, кто и сегодня продолжает не платить прогрессивную шкалу налогов. В целом, хотя и были разные взгляды, но тем не менее в трудную минуту. У нас была общая цель укрепления российской государственности, забота о нашей национальной безопасности. И эту точку зрения он активно излагал в Совете Европы, хотя та форма, которую он излагал для Европы, была неприемлема. И мне приходилось не раз после этого, выступая с трибуны, отстаивать ту позицию, которая укрепляла Российскую Федерацию, и позволяла вести с нами диалог всех 49 стран, которые входили в Совет Европы. Так случилось, что в последнее время мы довольно часто дискутировали о новом курсе и новой политике. Когда внесли свои 10 шагов в достойной жизни, то нам было интересно, как отнесутся все соседи. Я вижу, что сегодня фактически все партии и движения – все фракции, которые есть в Думе, готовы поддерживать целый ряд наших инициатив. И это обнадеживает. Замены такого рода ярким политикам в ЛДПР я не вижу. Это их внутренний вопрос. Но этот вопрос возникает, когда в стране объявлена война, когда обложили со всех сторон санкции, и когда требуется от всех политических сил исключительная ответственность за военно-политическую операцию, борьбу с фашизмом и нацизмом и за стабильное развитие нашей страны в условиях системного кризиса, который ввалился на планету. И в этой связи я желаю моим коллегам ОЗДПР внимательно и извешенно подойти к этому вопросу, потому что связующим и сентиментирующим ядром работы Государственной Думы были и остаются фракции и комитеты. Если комитеты и фракции работают профессионально, если люди осмысливают верно сложившуюся позицию, если они в состоянии эффективно работать в зале Государственной Думы и с населением, то мы будем более уверенно выходить из того трудного кризисного положения, в которое все оказались. У каждого политика есть свои... Симпатизанты, свои избиратели, свои друзья, твои поклонники. Я хочу выразить им всем, близким и родным Жайновского, свое искреннее соболезнование. Так случилось, что мы в одно время оказались в одной больнице. Я не раз ему говорил, что надо укреплять свой иммунитет. Но его укрепляют за счет физической нагрузки, свежего воздуха и морально-политического состояния. Я надеюсь, что все мы и с ковида, и с трудностей, и проблемы и потерь сделаем нужные и правильные выводы. Еще раз хочу поклониться ее светлой памяти и пожелать нам всем мужества, стойкости и уверенности.